В эфире очередная распаковка. Сегодня 9.9, кажется, посылок. Будем раскрывать, как обычно, начнем с самой маленькой. Сегодня посылки такие, очень мелкие. Даже не знаю. Так. О, <с> вот это, кстати, с пандау за баллы. Это часы такие, ну, бесплатно достались. Баллы там копятся на пандау. Первая моя распаковка цифалярных товаров. Интересно, как вот поехала здесь. Смотрите, 3... что тут 2 числа 0.3. <с> Не знаю даже. <с> что тут к чему. Первый раз такие вижу. Но они достали бесплатно. Это самое главное. 54. Как оно тут? На это мой выход всегда есть. О. Ключ компьютер. Я время. Посмотрю, сколько там. 17. 1705. Не надо. Так. Сейчас часы настроим, попробуем настроить их если я понял как их настраивать о еще раз почему не так пожалуйста сколько там 31 5 часов 31 минут так 31 минута сейчас настрою покажу посмотрю за сколько баллов у меня пошли все эти часы у что такое у это, скорее всего, день, неделя. Посмотрим, сколько тут. До 31 дойдет. 32. А, это год, скорее всего. Ну, с, годом я, с годами, конечно, перебрал. У нас 18-й год. Ой, как это по нерусски называется. Так, посмотрим, 18. Берем 18. У нас 18-й год, да? 17-18. Дальше. Так, день сегодня 11. Нет, это месяц. Четвертый да, месяц. Ой, Не очень тут удобная кнопочка. 2000 заказ. Так, 4. И 11 число сегодня. Давайте один Все, что дальше? О! О, часы. Пять часов 32 минуты. Так, халява. И следующая маленькая посылка. Часы, скорее всего, поешь на велосипед. Чтобы дать время. О! Лизун пришел вообще никакого запаха нет такой вот лизун он какой-то странный лизун что-то мне он не нравится он какой-то очень уж не лизунистый лизун сейчас кину его стену это как больше как мячик он идет подожди так. Ну, в принципе он лепится к чему-то нет, я думал, что будет другое. Сейчас посмотрю, сколько он стоил. Скорее всего, я забавлю взял, не знаю. 89 рублей стоило. Это непонятная вещь. Следующая. Так, вот это... Ну, вот это то нормально пришло. Ручка. Или что это? Чемодная. Что-то даже с батарейкой. О, фонарик. Что это интересно? Что рисовать. А, -а, а, понял. Это потом. А, ультрафиолет. Рисуешь на руке. Потом фонариком раз. И вот, пожалуйста. Красота. Так, дайте что-нибудь такое. А, мышку. Сейчас на мышке я нарисую. Напишу что-нибудь. Или нарисую. Что-то непонятное. Я нарисую такое. Видите, тут ничего не видно. Вот сюда раз. Ну, пожалуйста. И так можно на стенах рисовать. Ставил, короче, 32 рубля. В принципе, вы свет очень даже хорошо. Мне понравилось. И детям тоже сидиха один, рисуют. Странно, что я одну только закажу. Тут что-то очень много подерстки. Что-то мне меня укололо. Что это? а это для ключей. Uh -huh. который я потерял. <с> как раз я вот ключи потерял, и пришла эта штука. Вот так вот делаем такой зонтик. прилепляем Прикрепляем и сюда вешаем ключи. Можно наоборот. И сюда вот что-нибудь вносить. Основном... Вот. Сейчас я прикреплю на место, покажу, как это выглядит. 78 рублей стоит этот зонтик. Берем еще маленькую посылку. Ну какая-то она довольно тяжеленькая. Что здесь? Надеюсь, не подрезали да? О! А, -а, а! Ну это такие, как ну, лизуны, до чистят клавиатуру. Вот заодно сейчас клавиатуру почистит, кто-нибудь из вас, да? Момен. Подожди. Вот, Жилье вот это А можно ее Жалко клавиатуру, почистим? Не, не надо, так я клечик. Клечик. Хотя... Ай, стоя, притих. летит в что-то вот 101 рубль. Мне кажется, дороговато. Так, вот такая эта ручка. Известной породы Молодная одна? А, нет, это Палочки, это вонючие палочки Вонючие? Угу. Зачем? Чтоб вкусно пахло Вонючие? Ну, наоборот, араб... ну, и так называют некоторые Сейчас их открою Итак, Палочки дымят, стоили палочки 80 рублей Так, 80 рублей стоили эти палочки вот. Детям что-то их запах не нравится Давайте следующую посылку. Что у нас здесь было? Итак. Так, одну, которая поменьше. Возьмем пока обычно. Ну, в этой распаковке нет больших посылок. Большая рассылка была де... распаковка. Большой посылки телефона была отдельно. Предыдущих выпуске. Так, здесь что-то жесткое. О, прищепки Это. честно говоря, думал, что тут нормальные прищепки Вот такие вот прищепочки Ну вот Хотел с детьми поиграть, там всякие самострелы делать А это что? Ну как оно, прищепки? И вот тут их Целый пакет. Да. Этот набор прищепок стоил 45 рублей. Ну, зажимы куда-нибудь пригодятся. Как они называются, зажим. И последняя посылка на сегодня. Так, сегодня такая микро распаковка. То есть не распаковка а микро всяких вещей. Это что? <связывая> Это ароматизированные палочки были. Так, вот. А это... Дай Нет. Не надо теперь. Это дай Звонок, дай вам нравится? Да. Нам это пора. Звоночек стоил 37 рублей. Такая сегодня распаковка. Чисто все с пандоу. В бы одна распаковочка была забала. Там кстати, еще будет очень много забалы. Заказывал. Посмотрим, что там прошло. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, не забывайте.